добро пожаловать на канал это у нас новый год и сегодня мы с вами будем разбирать снова мои сделки покажу что удалось отработать и сколько на всем этом удалось заработать либо же потерять приятного вам просмотра не забывайте ставить лайк авансом подписываться на канал если вы еще не подписаны а я потихоньку буду начинать первая сделка была открыта по инструменту Litecoin на графике четко видно 2 хая которые формируют уровень сопротивления плюс здесь есть круглая отметка 71 доллар поэтому я ожидал про торговку перед этим уровнем это Монета у нас все-таки активная на объемах, поэтому можно было ожидать хорошего пробоя этого уровня. Вот как данная ситуация выглядела в стакане. На отметке 71 доллар у нас была плотность на 8000 монет, однако проходящий объем в пятиминутной свече у нас более 20000. Поэтому вполне было логично то, что эту плотность мы, грубо говоря, даже не заметим и пойдем сразу пробивать этот уровень. Свои отложенные заявки я поставил перед данной плотностью и заявки на фиксацию я уже выставил немного рандомно, поэтому все-таки рассчитывал больше на руки. Активности, конечно, в стакане не хватало, не было каких-то крупных принтов, но в моменте все это появилось. Забирает меня в позицию, часть позиции фиксируется по... Лимитным заявкам, но ну и остатки я просто скидываю по рынку. В этой сделке я пробовал всего лишь 2 секунды. Рабочий объем в данной ситуации составил 45 тысяч долларов, на комиссию шло 34 доллара и чистыми заработано 134 доллара. Следующая сделка была открыта по инструменту DUIDX, ситуация аналогична предыдущей, только немного более локальная. Есть у нас два хая, которые формируют уровень сопротивления, идет поджатие к этому уровню. Также четко виден вход объема, поэтому я принимаю решение заходить здесь на актив на пробой этих уровней монета диоди довольно таки интересная в том плане что у нее большой шаг цены поэтому вам по стакану может показаться что я забираю здесь буквально копейки но вот это вот расстояние это уже полпроцента поэтому я выставляю свои отложенные заявки перед плотностью которая стоит на округлой отметке 1150, выставляю сразу две лимитные заявки на закрытие ну и остатки уже просто оставляю на руки как вы можете заметить здесь стакан не особо активный я Сказал он вообще не активный, но во всяком случае какой-то импульс можно было получить. Идет тот самый импульс: забираю движение, фиксируюсь по лимитным заявкам и остатки просто скидываю по рынку. Рабочий объем в данной ситуации такой же, как и в предыдущей. На комиссию дал 30 долларов, чистыми удалось заработать 257 долларов, и в сделке пробовал всего лишь две секунды. Если вы хотите экономить на торговых комиссиях, то под каждым видеороликом вы можете найти ссылки на бирже. Эти ссылки предоставляют ту самую скидку. В моем случае это два процентов это максимум что можно дать от самого бинанса следующая сделка была открыта по инструменту лайткоин точно такая же ситуация как и предыдущая есть у нас два хая которые формируют уровень сопротивления даже небольшой такой каскад из уровней сопротивления также мы с вами видим то что этот, этот инструмент у нас четко активно растет четко виден вход объема мы с вами понимаем то что на этом движении у нас артисты теряли свои деньги были ликвидации поэтому вполне логично то что после вот этой вот проторговки у нас также будет будут шортисты, которые ставят здесь свои стоп лоссы, на которых мы получим тот самый импульс, где я и получу свой пробой уровня, поэтому жду проторговку и буду заходить. Также, если более внимательно посмотреть на графики, на стакан, мы с вами заметим то, что здесь есть круглая отметка 76 долларов. Я захожу до этой отметки, в первый уровень кинул часть и во второй уровень я уже кинул большую часть. Также сразу выставил лимитные заявки на закрытие, ну и как обычно, часть оставил просто на руки. В стакане хорошая активность по сравнению с предыдущим сделками забирает меня в позицию часть закрывается по лимитным заявкам в моменте 550 долларов чистой прибыли однако здесь не все так радужно потому что понятно часть лимитными заявками я закрываюсь на кнопку d однако меня здесь не кроет это четко видно по ошибкам которые появились справа в терминале ну и закрылся уже просто там где получилось рабочий объем точно такой же как и в предыдущих ситуациях на комиссию ушло 34 доллара чистыми забрал 312 долларов заработал 077 чистыми то здесь я заходил здесь фиксировал свою позицию в сделке пробовал всего лишь три секунды также ребята если вы хотите видеть мои сделки вот в таком вот коротком формате я показываю ситуацию как я захожу в стакане как я выхожу потом показываю эту ситуацию опять же уже на графике и потом показываю свой результат сразу в чистой денежной прибыли и в проценте если вам интересен такой формат то все мои сделки есть в инстаграме я как только их отрабатываю сразу там же публикую сами можете зайти это проверить все мои сделки которые я вот сегодня отрабатывал все я их здесь опубликовал поэтому кому будет интересно переходите в Инстаграм, обязательно проверяйте чтобы было Max бакс main все остальные никнеймы это мошенники которые пытаются заполучить ваши деньги поэтому внимательно проверяйте ник следующая сделка была открыта по инструменту xrp думаю здесь ничего уже объяснять не нужно опять же есть у нас уровень сопротивления который сформирован из двух касаний есть у нас проторговка перед этим уровнем четко виден вход объема четко видно то что этот инструмент у нас вылетает на истории Поэтому вполне можно предположить, то, что после такой длительной проторговки мы увидим с вами хороший импульс. Чего-то необычного в стакане здесь не было, поэтому объяснять не буду. Просто выставляю свою отложенную заявку, сразу лимитные заявки на закрытие. Идет быстрый и красивый импульс, на этом импульсе фиксирую свою позицию. Сделки сделке 2 секунды, чистыми 226 долларов, 0.58, хотя можно было забрать как минимум в 2, а то и 3 раза больше. Но что забрал, то имеем на комиссию 3-4 доллара ну и как обычно 45 тысяч долларов рабочий объем. Следующий трейд был отработан по инструменту Солана, также имеется уровень сопротивления из двух касаний, проторговка перед этим уровнем, четко виден рост этого инструмента, вход объемов в этот инструмент, поэтому ожидаю пробоя этого уровня. У Солана есть такой прикол, то что если ты заходишь больше чем на 1000 монет, ты просто не можешь выйти быстро по рынку, поэтому часть это для меня такая, знаете, была тренировочная сделка, чтобы как-то научиться выходить из позиции по Солане. Вы, когда начинаете торговать на более большие объемы, вы потом тоже столкнетесь с такой штукой, то, что кликаете кнопку D, а вас просто не выпускает. Если вы мне не верите, я вам могу просто показать убийство посылания с прошлого года. Вот вам, пожалуйста, сделка. Сколько летит у меня ошибок, я просто не могу закрыть позицию. У меня не работает ни одна кнопка, у меня вообще ничего не работает. Я там могу, конечно, поставить сложные заявки, там лимитки, но позицию я закрыть просто-напросто не могу. Поэтому отчасти эта сделка, как которая у меня была отработана уже 2 числа, она была немного такой, знаете, тренировочной, плюс реально мог пойти импульс. Подкидывают даже плотность в моменте, но ее быстро разбирают, но однако импульса никакого не идет, поэтому закрываюсь уже как получается. Также открываюсь немного в обратку, но потом это опять же быстро закрываю. Если кто-то не понял, о чем я говорю, я вам оставлю ссылку в описании на этот сайт, и вы сами сможете проверить, сколько можно скинуть, объема прямо по рынку на кнопку D. Допустим, для Solana это всего лишь 1000 монет. Если это больше 1000, вы просто на D не сможете закрыться, терминал будет быть ошибки и закрыться можно там только, допустим, через Binance. Поэтому это важно знать, ссылку тоже найдете в описании. По Салане практически получился без убыток, пробовал в сделке 3 секунды и отдал 4 доллара. Также, как вы помните, открыл одна небольшой объем в обратную сторону, но как почти наполовину объема дать чисто случайно. И здесь я еще отдал дополнительно 8 долларов то есть суммарный быток около 11 долларов по данной ситуации следующая сделка была открыта по инструменту bitcoin я ее к сожалению не записала может и к счастью но это самый обычный мисклик я просто кликнул по стакану как только заметил что нечаянно открыл сразу же закрылся и чисто отдал на комиссию 32 доллара следующая сделка была открыта по инструменту bitcoin есть у нас уровни сопротивления которые сформированы первым касанием и каскадом из небольших уровней сопротивления то есть в целом у нас имеется вот такой вот каскад, который можно собрать. У нас по-любому есть стоп лосы как минимум. За этим хаям и как минимум за этими хаями. Поэтому вполне логично то, что на этих стоп-лоссах можно было и получить первый импульс. Плюс, если мы посмотрим с вами на график, здесь есть круглая отметка 16 750, Поэтому вполне это такая точка, с которой уже можно заходить на пробой. Отложенные заявки я решил выставить именно в это круглое значение 16 750, Как мы видим, у нас реально начинают собирать ликвидность за этими уровнями. У меня стоят лимитные заявки на закрытие от отметки примерно 0.2 и выше, но я думал, то, что цена ударится именно в 16.800 и развернется, потому что там была небольшая плотность как на фьючерсах, так и на споте. Все именно так произошло, остатки я уже просто скинул руками, когда увидел то, что движение особо дальше не развивается, то, что мы тормозимся, поэтому ничего не ждал, просто вышел чтобы не пересиживать. Рабочий объем для биткоина эфира у меня составляет 160 тысяч долларов. У некоторых, возможно, появится вопрос, почему так много по сравнению с альтой. Альта все-таки дает какие-то хорошие импульсы, а биток и эфир сами видите, какие импульсы дает. Поэтому и объем здесь приходится грузить я бы сказал, в разы выше. В сделке пробовал 7 секунд, чистым заработал 253 доллара. Следующие две сделки были открыты по инструменту АПТ, ситуация аналогичная полностью предыдущим. Четко виден вход объема, четко виден рост этого инструмента, после роста инструмент становится в консолидацию и из нескольких касаний формирует уровень поддержки и также из нескольких касаний формирует уровни сопротивления. Если у нас цена подходит очень активно к этим самым уровням, также здесь есть круглая 3 и 8 то я буду заходить на пробой уровне сопротивления если у нас цена допустим пробьет этот уровень соберет ликвидность за как раз таки этими уровнями, то вполне логично, что после отката, когда она подойдет снова к этим уровням, можно уже рассматривать пробой уровня поддержки. Стараюсь, ребята, все максимально подробно объяснять, поэтому не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этот видеоролик. Ставлю отложенные заявки, часть лимитных заявок на закрытие, но ну и остатки просто закрываю руками уже на вкате. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так, чистыми заработал 158 долларов и в сделке пробовал всего лишь 2 секунды. Можно можно было заработать в разы больше, но что получилось, то получилось. Далеко ходить не пришлось, после того как мы сняли ликвидность за уровнем сопротивления, пошли снимать эту ликвидность за уровнем поддержки, все точно так как и в предыдущих ситуациях, ставлю свои отложенные заявки, лимитные заявки на закрытие, на импульсе часть моих лимитных заявок закрывает, ну и на вкате я уже скидываю остатки руками, по дневнику трейдера эта ситуация выглядит у нас вот так, чистыми удалось заработать 110 долларов и в сделке я пробовал всего лишь 3 секунды, опять же можно было заработать больше, но как получается отрабатывать, так и забираем. Следующая сделка была отработана по инструменту Салана. на этом инструменте у нас Были довольно таки частые манипуляции Потому что было много негативных новостей Все верили в падение И скам этого инструмента, но опять же Все решили сделать по другому Взять полностью побрить этих самых шартистов Далее, когда этот инструмент У нас становится в консолидацию После проторговки он обычно дает какие-то Хорошие импульсы, какие-то хорошие Выходы, то же самое, здесь у нас Есть проторговка, хороший выход Проторговка, хороший выход, поэтому я я то, что после очередной проторговки у нас, вероятно, будет какой-то хороший выход. Плюс здесь у нас была круглая отметка 12 долларов с небольшой плотностью, поэтому по факту можно было заходить в ее как раз-таки разъедание и забрать какой-то небольшой, а возможно и большой импульс. Я уже лично и сам не помню, как я отрабатывал эту сделку, выставил отложку, сразу ставится автостоп. И здесь на вкате я сразу закрываюсь. Отработано прям очень хорошо, но часть, я бы сказала, это, наверное, немного везение в мою сторону, потому что закрыть позицию я прожал еще на отметке в 12 долларов. Но из-за того, что есть пинги, есть задержка, как раз таки Салана продолжила расти, и на этом росте так получилось то, что я вот прям с самого верху вышел. По факту немного такая фортовая сделка, но во всяком случае это плюс. Плюс 194 доллара за... 4 секунды, если вы думаете что я вам показываю только свои положительные сделки, то вы глубоко ошибаетесь я вам показываю все, что сам отработал у нас инструмент эфир активно начал падать, после он становится в консолидацию, я понимаю то, что у нас здесь круглая отметка 1200 долларов, возможно этот инструмент дальше продолжит свое падение, поэтому очень все логично выглядело, чтобы здесь зайти, забрать какой-то пробой но опять же, здесь было немного так некрасиво Забирает в позицию, никакого движения вообще не идет, втыкают еще плотность, я плюс на каком-то другом мониторе что-то смотрю, и вот только моя мышка появилась. То есть смотрите, как у меня там, можно было спокойно выйти как-то в ноль, но вот, я только мышку возвращаю, и как только вернул, заметил, сразу же вышел. То есть можно было, ну как минимум, выйти там в ноль, отдать а на комиссию, но... Получается, что я тут немного пересидел, перетянул, и убыток стал 266 долларов. Но это моя невнимательность, надо быть более внимательным, и таких минусов в будущем не будет, потому что, ну, вполне можно было вот этой вот ситуации избежать. Следующая сделка снова была отработана по салане. эту сделку мы с вами разбирали уже, ну, а дальше этот инструмент у нас продолжил расти, и на что я здесь обращаю внимание. Я вижу то, что у нас здесь есть какая-то локалочка, и на этой локалочке, дают 0,5-1%. Поэтому я думаю, то, что опять мы подходим к локалке. Можно взять 0,5-1%. И после каждого, грубо говоря, формирования вот этой вот локалки можно будет забирать какое-то небольшое движение. Ну, собственно, тут такой вот был план. Такая вот у меня была идея. Собственно, выставляю свои отложки. Рядом круглые 13,500. И сразу э, заявки на закрытие. Вот, собственно, был тот самый импульс. Закрываются части лимитными заявками Ну и часть я уже скидываю просто по рынку То, что осталось Быстрая, максимально такая техничная Вот бамс, импульс, забрал Просто собрал стоп-лоссики чужие Ну и на этом заработал Если смотреть по дневнику трейдера То эта ситуация смотрится вот так 3 секунды сделки чистыми 165 долларов План в этой сделке точно такой, как и в предыдущей 13800 рядом круглая Ожидал увидеть какой-то импульса Но опять же, бывает и такое импульса никакого не было дома их лимитных заявок ничего не достигило. то есть если в этой ситуации я забрал в этой ситуации я забрал то здесь пробой ну прям совершенно не пошел вот просто забирает сразу моментальный быстрый вкат на этой сделке я отдал 114 долларов неприятно но ладно системные минуса тоже должны быть в торговле ну и последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту лайткоин этот инструмент начинает активно расти становится в консолидацию перед круглым часом 77 долларов, плюс там на споте был немного другой график, поэтому я думал, то что мы как раз таки пойдем пробивать этот уровень, ударимся в 77, начнем разъедать эту плотность и пойдем там дальше собирать стоп-лоссы, и я ожидал примерно увидеть ну что-то вот такое, что я нарисовал. Но, к сожалению, графики не всегда делают то, что ты хочешь. Захожу я в позицию, никакого движения вообще совершенно не идет, стоп-лоссов просто в ситуации нету, и сразу же выхожу с этой позиции. Вот как эта сделка выглядит по дневнику трейдера. Здесь я чисто отдал на комиссию 30 долларов. Вот собственно как выглядит мой дневник с этого нового года. По факту вот этого вот мисклика, вот этого вот большого минуса можно было избежать. Если все это посчитать, то получается 1366 чистых долларов. Также я вам не показал все сделки, а точнее самую последнюю сделку. Но это знаете байты, зайти там в инстаграм посмотреть, возможно посмотреть следующий видеоролик. Потому что сделка там интересная и покажу ее в следующем видеоролике. Также давайте вам покажу сводку, возможно кому-то интересно, потому что Тут есть что показать. Как вы видите, 31 декабря у меня закончилось очень, я бы сказал, печально. Это был, наверное, такой один из самых неприятных месяцев, Потому что там происходили просто те вещи, которые никогда со мной не происходили. У меня просто не закрывало позицию. У меня почему-то не работали кнопки. Вот все прям шло хреново. Но этот год, слава богу, пока начался хорошо. Чистую прибыль вы видите за январь на данный момент у себя на экранах. Ну, примерно как-то так. Вот, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Если ролик вам понравился, то обязательно поставьте ему лайк и напишите что-нибудь приятное в комментариях. Всем удачи, всем профита, счастья мира, добра и всем пока.